Любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сегодня в Киев, будет означать поражение России в этой операции. Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии России, в глазах всего мира. И тогда поддержка, о которой ты говорил, и Индии, и Китая, уйдет. Уйдет. Уйдет. и Арабского мира испарится. Сейчас на повестке дня стоит, когда началось противостояние между Соединенными Штатами и Россией, и НАТО. Я сказал, Россия предъявила ультиматум и себя тоже. Россия не имеет права проиграть эту операцию в Украине. Не имеет права. Это будет означать что у России нету сил справиться с, с кем? С Украиной? С Зеленским? И пошли на договор. Хасавьорт по сравнению с ним, это, это, это еще будет большое дипломатическое достижение. Потому что Хасавьорт не был началом конца государства в России. Он был одним. А этот договор может быть началом конца России как государства. Потому что если не удается навести порядок на Украину, что вы замахиваетесь на НАТО? Что вы замахиваетесь на, на, на Соединенные Штаты? Вы с Зеленским не могли справиться, так с чего вы? То есть тут у вас на повестке дня стоит один вопрос. Или вы победите в этой операции, или начинаете обратно еще.